Я электронный помощник Маргарита Левченко. Я помогаю ей в создании обучающих материалов, для того, чтобы партнеры нашей команды могли легко и эффективно обучать своих новичков и достигать быстрых результатов. Сейчас мы с тобой легко и непринужденно рассмотрим маркетинг-план компании Greenway. Компания Greenway радует нас гибридным маркетинг-планом, который включает в себя 8 видов вознаграждений. Еще разом, 8 видов вознаграждений. Для расчета вознаграждения компания использует внутренние условные единицы. Стоимость одной условной единицы – 35 рублей. При продаже продуктов компания практикует политику единой цены. Политика единой цены – это единая цена продукта и для партнера, и для клиента компании. Это позволяет не создавать излишней ценовой конкуренции между партнерами в борьбе за клиента. И мы с вами знаем, насколько это важно. Первый вид вознаграждения – личный бонус. Компания выплачивает личный бонус за личный товарооборот. Размер бонуса 40 – 40% от личного товарооборота. Для того, чтобы развивать бизнес в компании Greenway, партнер пользуется продуктом компании в месяц на 50 условных единиц. Это активация аккаунта. 50 условных единиц в месяц – активация для получения всех видов бонуса. Начисление личного бонуса происходит еженедельно от товарооборота, превышающего 50 условных единиц. Если мы хотим рассчитать доход от личного бонуса, мы будем использоваться следующей формулой. Например, ты лично сделал товарооборот на 150 условных единиц. Тогда твой бонус составит 1400 рублей. Второй вид вознаграждения – подарочный бонус. Начисляется от 100 условных единиц личного товарооборота. Сумма вознаграждения выплачивается согласно таблице. Сумма вознаграждения составит 10, 20 и 40% соответственно. Следует отметить, что при расчете подарочного бонуса компания увеличивает стоимость условной единицы до 38,5 рублей. Мы легко можем посчитать доход от нашего подарочного бонуса в зависимости от товарооборота, который мы сделали в этом месяце. Третий вид дохода – бонус наставник. Если ты решил серьезно строить бизнес с компанией, ты строишь команду, привлекая к себе новых партнеров. Привлечение новых партнеров выгодно и тебе, и компании. Бонус за привлечение новых партнеров выплачивается при двух условиях. Если твой клиент или партнер совершает личные покупки от 1 до 50 условных единиц ты получаешь вознаграждение в размере 40% от суммы его личного товара оборота. Если твой клиент или партнер делает личный оборот более 50 условных единиц, ты получаешь фиксированный бонус наставника в размере 20 условных единиц. Факт, который я не могу обойти стороной, это то, что бонус наставника доступен к выводу еженедельно. Расчет вознаграждения бонуса наставника производится с учетом компрессии по партнерам, не активировавшим свой контракт. Компрессия означает, что если партнер, стоящий под тобой, не активирует свой контракт, то весь его доход за текущий месяц поступает в твой личный кошелек. Четвертый вид дохода – групповой бонус. Групповой бонус – это часть классического маркетинга в маркетинг-плане компании Greenway. Компания Greenway взяла классический маркетинг-план и включила в свою систему вознаграждений. Здесь мы видим классическое солнышко, когда партнер зарабатывает от всего товарооборота. И личного товарооборота, и товарооборота созданного командой партнера. Особенность классического маркетинга заключается в том, что у тебя нет ограничений на построении команды как в ширину, так и в глубину. Фактически неограниченное количество человек будет формировать товарооборот твоей команды. Карьерная лестница в компании Greenway начинается от 6% и заканчивается 24%. Пятый вид дохода – лидерский бонус. Как только в твоей команде вырастает партнер в квалификации «лидер», ты начинаешь получать лидерский бонус. Доход по данному бонусу зависит от того, какое количество лидеров появилось в твоей команде, скольким партнером ты помог дорасти до квалификации лидера. Здесь мы видим ступенчатую часть маркетинга. Если в классической части маркетинга у тебя нет обрезаний и каждый человек в твоей команде формирует товарооборот, то в ступенчатой части ты получаешь выплаты только до девятого поколения лидеров. Еще раз подчеркну, что очень важный момент в компании Greenway – это наличие компрессии в сети. Это означает, что расчет лидерского бонуса производится с учетом компрессии по партнерам, не имеющим квалификации лидеров. Шестой вид дохода – Grandmaster Pool. Grandmaster Pool – это финансовый фонд, который наполняется за счет перечисления определенного процента от мирового товарооборота компании. В компании Greenway выделено 6% от мирового товарооборота компании на всех партнеров квалификации от GM1 до GM10. Выплаты распределяются в порядке, указанном на таблице. Нужно понимать, что с ростом квалификации все бонусы суммируются, включая выплаты по бонусам Grandmaster Pool. То есть, находясь в квалификации GM5, ты участвуешь в распределении 1% как GM1, 1% как GM2, 1% как GM3 и 1% как GM5. Согласитесь, это приятно. Седьмой вид вознаграждения – автобонус. Ты можешь получить от компании Greenway автомобиль, за который полностью заплатит компания. То есть компания сама является поручителем банки, сама делает первый взнос, сама оплачивает всю стоимость автомобиля. Твоя задача поддерживать товарооборот и быть успешным предпринимателем. Для каждой определенной квалификации соответствует своя модель автомобиля. Главная фишка автобонусов в том, что повышая квалификацию с М2 на GM и выше, ты можешь выбрать, что для тебя лучше или получить в подарок автомобиль прошлой квалификации, или выбрать кредитный автомобиль, соответствующий твоей нынешней квалификации. Восьмой вид вознаграждения компании Greenway – Travel бонус. Дополнительные начисления на travel счет происходят следующим образом. Данное вознаграждение может быть использовано тобой для посещения мероприятий компании. Давай подведем итог и приобретем важное понимание. Маркетинг-план – это не просто система вознаграждений. Это пошаговый план твоего развития. Действуя согласно данному плану, ты очень скоро начнешь зарабатывать 30 тысяч, потом 70. 000, и постепенно вырастешь до чека в 1 миллион и более. Как быстро ты этого достигнешь, зависит только от тебя. Дорогой друг, если ты принял решение о сотрудничестве с нашей командой, напиши человеку, который дал тебе это видео, и он поможет тебе пройти регистрацию. Наша компания не приветствует регистрацию в команду из внешних ресурсов без наставника. Двигайся вперед вместе с нами и успехов тебе в достижении целей!